Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я сниму видео, которое называется «Я со своей младшей сестрой иду по торговому центру». И давайте начинать! Ай, какое красивое зеркальце какой новый шампунчик. А дорогой, какой хорошенький! я ля ля ля понички, понички, Чу -чу -чу. какая хорошая пинки пай И хорошие пинчисли люди. А -а -а. Так, доченьки, собирайтесь, мы идем в торговый центр. Так, надевайте короны, а я уже увидела у вас у всех они. Так, значит пошли. зачем нам торговый центр? Сегодня же никакого праздника нет? Да ладно, у меня протер, а, новый прикид, а причем дорогой, меховой. И мне нужно купить что-нибудь новенькое, чтобы было в чем ходить. Все, пошли в магазине. Ну вот, доченьки, мы в магазине, аккуратно. Так, я буду смотреть нам еду. Нам надо быстренько зайти вот что-нибудь покушать, купить, а наряде купить. А потом я обещала своей маленькой доченьке купить котика. Ну или песика, кого-то там в питомнике хотела купить. Так что давайте а, выбирайте себе какие-нибудь там, я не знаю, фрукты там, не знаю, платья. Ну, что вы хотите? Сразу говорю, Флёри Харт, тут нет игрушек. Ничего, я как лясь хотела не иглюську, а кое-что другое. Я хотела купить зеркальце, как у моей подлюськи. Она а сказала, сказали, что мне такого не будет. Да ну, ладно, не слушаю ее, будет. Вон там как раз какие-то зеркальца. Ой, я пойду посмотрю. Ой, какое зеркальце, как у моей подруги. Я его беру. А, значит, ты берешь хорошо, да, это мое. А я пойду себе посмотрю что-нибудь из снарядов. Сережечки золотые. Ой, с висчками беру, беру, хочу. Мама, я беру вот эти прекрасные серёжечки. Сколько они стоят? Три тысячи. Ну хорошо, доченька. Я тебе возьму эти прекрасные сережки за три тысячи. Но потом. Ты мне в долг вернешь э, 850 рублей. Ай, э, хорошо, я ищу, если возьму вот эту розовенькую. Если вот этот грибшок возьму. Так. Ободок вам не нужен. Я это знаю, потому что ты не любишь, я не люблю. Ой, здравствуйте, здравствуйте. А, здравствуйте, Катюша. а как раз я хотела вас попросить, чтобы вы мне могли подобрать какой-нибудь красивый, Ой, простите, оригинальный наряд, ничего. А пройдите, у меня там как раз для вас есть такой идеальное вот платье, хотите взять? М да, не откажусь, сейчас я вам сниму его, Ой, вот держите, сейчас что-нибудь другое поставлю пока там в новую коллекцию. На самом деле это уже прошлогоднее, но будет как новое. Так, давайте вот заходите. А, вот тут у нас племеночная. Продевайте. Да, а вы пока, девочка, что будете делать? Так, а я пока еще пойду э, что-нибудь возьму. Вот э, сейчас. О, мам, тебе фруктиков взять? Да, дорогая, возьми фруктов. Сейчас возьму фруктиков, фруктиков. А вам надо корзинку будет нужна. М да. А будьте любезны мне корзиночку. Секундочка. Корзиночка. Так, чтобы мне взять? Ага. Так, посмотрим. Хм. Я, наверное, возьму вот яблочко. Что бы мне еще такой взять? Сейчас нашу мамы. Мамуля, а что еще взять? Доченька, возьми мне, пожалуйста, вафлик. вафельки, хорошо, вот эти вафельки, и ливерную колбаску. Хорошо, вот ливерная колбаска, один пакетик уже есть. Ой, доченька, вот смотри, я примерила платьица, вот смотри, какое красивое. Вот, я уберу сейчас, положу его, вот так вот. Я уберу, миссис, хорошо, хорошо. Берите, берите. Ой, я не буду против. Вот так вот. Так, давайте я вам ищу сейчас, наверное, пакетик дам. Нет, я еще не выбрала. Мне нужно еще один пакетик, вот, да. Сейчас, подождите. Ой, мама, аккуратно. Сейчас вот это, бананчики всякие возьму. А, я тоже что-нибудь. Да? Так, значит, бананы. Вот этот вкусный пряничный домик. какие наряды ты там красивые. Но я и не интересуюсь, я хочу вот эту масочку для сна и все, можно Вот, вот это возьму. А я, мамочка, хочу еще такой рюкзачок вот. вот, вот, этот. Хорошо, да проходите на кассу, если вы уже все себе взяли. Да, пожалуй мы все взяли. Так сейчас мы все это высыпем. Так вот это. Это, это, это. Вот это все мы берем. Сейчас. Так, вот это поставим. Ага. Вам будут нужны пакетики? Да, пожалуйста. Так, девочки, вы пока выйдите. Я пока вам это все соберу. Вы выйдите пока, хорошо? Да, мамочка. Да. Такс, такс. Ага, давайте. Бздык. Бздик, бздик, бздик, бздик, вздик, бздик, бздик, бздик, бздик, бздик, бздик, бздик, бздик. Мне, пожалуйста, все пакетики положите. Да, сейчас подождите. Сейчас мы заберем все пакетики. Сейчас, вот ливерная колбаска. Это. Это сюда положим. Еще ямочка два взяли, да? Яблочко мы взяли, да? Вот так закатилось. Куда подальше. А! У нас все упало сейчас. Момент. Так, вот это вам. Первый пакетик. Вам сколько? М -м -м, наверное, три пакета. Два. Угу. Вот сюда положим. Пожалуйста. И три. -э -э -э вот здесь два. А вот три сейчас пакетик вам достанем. Ай, сейчас. Ай, сейчас. Ай, сейчас давайте. Вот. И раз. Два. Это тоже пакетик сейчас. Вот, вот, все. Да, спасибо, да. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. До свидания. До свидания. Девочки, я вот тут это вам это уже все купила. Ура, ура. Как... Ой, какие крутые покупочки были. Да, хорошенькие. А потом пойдем мы с вами и будем выбирать животное. Давайте, девочки. Да, мама. И всем пока. Вы были телеканал ТВ. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. И смотрите вторую часть этого чудесного фильма, где мы пойдем в питомник. Всем пока. Пока-пока.